приветствую друзья начинаем передачу из узбекистана сегодня я хочу поговорить о том мои воспоминания о том как я встретил когда я жил в, -э, в лос-анджелесе э, приехал хироматик это индус инженер с высшим образованием, ему вот тогда было где-то 63-64 года. Он был уже где-то 8-9 лет, ничего не ел, он был солнцеедом и праноедом, в основном солцеедом.. И он ездил по всему миру и обучал людей. И, значит, предварительно он, когда приехал, Значит, в Лос-Анджелес Его американцы Три месяца Держали под наблюдением В одной из больниц В Лос-Анджелесе Вот Они круглосуточно Наблюдали Действительно ли он Солнце ед? Действительно ли он Ничего не ест? Только пьет воду Иногда в компаниях он пьет э, чай. Вот. Больше за 8 лет он крошки э, хлеба не съел. И вот, э, значит, высшие значит, слои, там, FBI, это, значит, американское КГБ, все им было очень интересно наблюдать за человеком, который не ест. И вот за три месяца он доказал, что он ничего не ел, пил только воду. Второй раз, когда он приехал, мне сообщили о том, что он приехал обучать в Америку, в Сан-Диего он приехал. Я все бросаю и еду туда. И, в общем, собралось где-то 50 человек американцев, те, которые заинтересовались и хотели получить опыт кстати, у него были труды научные труды на английском языке где он рассказывает ступень по ступени, как переходить на э, солнечное питание я законспектировал все Значит, процесс такой, что сначала нужно встречать там говорить мантру, когда Солнце восходит, в течение полчаса вы можете смотреть открытыми глазами без всяких проблем. Когда солнце заходит, тоже можно спать. И при этом нужно быть босиком. И после этих ритуалов, значит, специальные мантры или там медитативные упражнения. И после этого босиком нужно. Пройти где-то полчаса один-два километра. Повторяю, босиком по земле, или по траве, или по песку. Это все необходимые части для того, чтобы перестроить организм от, от питания до питания солнцем и воздухом. Значит... Я значит, попробовал значит, пить пароническую воду. То есть, если я воду дистиллированную поставлю на Солнце, ну, минимум на два часа, положи туда кварц, это специальный камень, который выделяет большое количество энергии. И вода притягивает солнечную энергию. И получается, как бы, высшее энергетическое лекарство Которая пропитывает вашу кровь, ваши клетки, ваши органы и систем И когда я попробовал все это, я по по почувствовал, что я не хочу есть У меня достаточно энергии Ведь мы думаем, что только через пищу мы потребляем энергию На самом деле нет, много способов ну, допустим, получать энергию от природы, от деревьев от солнца, от, от смеха, от божественного танца, танцевать и петь. Это все высшая степень энергии. Теперь, когда он кончил читать лекцию, я подошел к нему и говорю: а как у вас вообще? У вас жена, дети есть? Он говорит, да, есть. Я говорю, а как у вас в отношении сексуального контакта? Он говорит, абсолютно все нормально. И мои все анализы врачебные показали, что у меня все нормально. Все органы работают совершенно правильно. И вот теперь подумайте, друзья, вот это вот старое убеждение что без мяса нельзя жить, что без белков, без жиров нельзя жить. А он же не один, который э, солнцеед и проноет Таких десятки тысяч людей, они из такого же теста сделаны, что и вы. Если они могут это сделать, и каждый может это сделать, но не каждого есть желание. Зачем зубы даны, да? Ну что, хищные звери, чтобы раздирать мясо? Вот, у нас нет клыков Везде написано, что человек должен есть, если он ест, растительные белки Теперь смотрите, что получается Человек может все есть Всеядене Но это не значит, что он не будет сокращать себе жизнь это не значит, что он будет болеть и умирать на все ядении. Теперь есть вегетарианское питание, веганское, вегетарианское. Дальше фрутарианцы, орехи и фрукты, и ягоды. Вот больше они ничего не едят. Десятки лет я знал таких людей. Я сам был на этом питании. Я знаю людей, которые жили по сто, 120 лет на соках, на орехах, на фруктах и на ягодах. У них все анализы были нормальны, у них никаких жалоб не было. Поэтому питание это индивидуально. Естественно, если итальянец будет есть как якут, он заболеет и умрет. Если якуты будут есть так, как итальянцы, значит, якуты будут умирать, потому что их с детства, их с детства у них выработан иммунитет, клетки, это клеточная память, поэтому питание, повторяю, это индивидуальное состояние. И вот сейчас, друзья, я ушел от фрутарианства, питаясь только жидкой пищей. Ну что мне не хватает? Белков, жиров, углеводов? Мне все хватает, потому что в жидком состоянии все есть. А теперь смотрите, мы находимся в этом воздушном пространстве. Если мы живем на природе, мы через астральные субстанция. У нас есть разные тонкие тела и и вот эти тонкие тела, они насыщаются природной, природной энергией эфира. Эфирная субстанция, эфир ⁇ это самая тонкая материя, которая пронизывает все и вся. И ученые физики открыли что в 19 веке. И теперь, смотрите, если вы живете на природе, если вы не городской житель, вы не сидите все время за компьютером то все вот эти белки, жиры, углеводы, минералы, гормоны, электролиты, все находится в эфирном состоянии. Они вокруг вас. И теперь ваши чакры, ваши энергетические центры, они питаются этой энергией, околопространственной энергии. И ваше физическое тело питается за счет тонких тел, которые окружают Через вашу ауру И на природе там большая вибрация этой энергии Вы не хотите есть Зачем есть? Когда можно не есть И быть здоровым И никогда не болеть И быть жизнерадостным И быть богатым, творческим и так далее И на работе, везде, в семье У вас будет порядок, творчество любовь и красота будем прощаться, друзья смотрите мои видеоролики и все, кто созрел могут соединиться со мной мы с вами поговорим более детально удачи, счастья и здоровья